хочу вам рассказать о инструментах науки будущего, но, в общем-то, не то, как их изобретать и вообще что это за инструменты, а о том, как возбуждать интерес к таким инструментам. Какие инструменты вообще я имею в виду? Поскольку институт ускорительной физики, что это такое, то, конечно, я буду говорить в основном об инструментах таких громадных, таких как большой дронный коллайдер, будущий коллайдер, но не только, в том числе различные источники света, синхротронного излучения, лазеры рентгеновские, гагерентные и так далее. То есть на самом деле, если лекция была на час, я бы об этом говорил. Но я не буду рассказывать, как инструменты эти изобретать и как они работают, а в основном о том, как, что мы делаем, чтобы возбудить интерес к такого рода науке. Ну и в частности, поскольку, наверное, все, у всех на слуху Большой дронный Коллайдер, давайте я с этого и начну. Большой дронный Коллайдер, вы знаете, это инструмент науки, он расположен между на границе Швейцарии и Франции, 27 километров туннель, в нем магниты, ускоряются протоны и так далее, сталкиваются. Понятно, что это случай, наверное, наиболее простой с точки зрения возбуждения интереса вот к такой, к такой науке, потому что у всех на слуху. В том числе, благодаря недавней Нобелевской премии 2013-2012 года открытия, 2013 года премия. Но хочу заметить, что путь к этой премии Нобелевской, открытии базона Хикс вообще был очень большой. Теория сама по себе была возникла в 1964 году. Эксперимент запланировал был аж в 84 -м. Строительство началось в 98-м, и только в двенадцатом году физики сумели подтвердить вот существование этой частицы, которая ответственна за то, что вот масса возникает у всех частиц элементарных и так далее. То есть понятно, что интерес вот к Нобелевской премии, открытию такого рода, он возбуждает колоссальный интерес везде, в том числе и в школах, и в университетах, и в прессе любых, любых стран, вот московский комсомолец, он даже написал что-то, о открытии бозона Хиггс То есть это случай простой Простой с точки зрения возбуждения интереса Но опять-таки путь вот к этому Начиная с 1964 го 84 года Он в общем-то Не был усыпан такими Нобелевскими премиями То есть нужна была работа Каждодневная, чтобы Возбуждать интересы у школьников у Студентов, чтобы они шли в эту область науки ну вот, Дальше я хочу показать Несколько примеров популяризации, которые с этим связаны, и что мы делаем. Один из примеров – это фильм, снятый после дам открытия бозона Хиггса, примерно часовой фильм, документально такой научно-технический, научно-популярный о создателях этого большого дронного коллайдера в открытии бозона Хиггса. Очень интересный, посмотрите. Другой пример – это вот ваши все iPhone там Пэды и так далее. Вы можете вот прямо сейчас загрузить вот это приложение, называется коллайдер, и на вашем iPhone или андроиде реально посмотреть события, которые прямо сейчас происходят в большом адронном коллайдере. И посмотреть вот эти треки, повертеть и посмотреть, как много действительно вот событий вот сейчас тут прям происходит. Сделайте это вот после окончания этой лекции. Это замечательно интересно. Другой пример. Мы сейчас обсуждаем строительство нового коллайдера. Физика, они немножко все время хотят что-то новое побольше построить но в этом случае он будет мы хотим сделать его прямым как называем линейный коллайдер япония очень активно заинтересована в этом коллайдере сейчас рассматривает на уровне правительства мы не знаем будет он строиться или нет Но вот примеры того что происходит вообще с точки зрения популяризации в японии и вокруг например школьные песни о коллайдере вы можете найти на ютюбе где школьные девочки школьники поют там что-то про электроны и так далее Игрушки с символикой коллайдера. Вот здесь вот Hello Kitty, это бренд некий такой игрушки. И там символика коллайдера тоже присутствует. Общение с правительством. Глава проекта общается с премьер-министром Японии. Комиксы различные, вот как устроен коллайдер и так далее, вот со всякими такими комическими персонажами. Вовлечение местного населения. Здесь показан баннер, написано, мы поддерживаем линейный коллайдер и так далее, вот там на севере Японии. Это вот такой пример. Ну понятно, что есть очень большое количество книг по разным областям физики, которые люди, как мои коллеги, я в том числе, пишем иногда в свободное время на популярном языке. Вот здесь примеры показаны разных книг. Зачем изучать, например, теорию струн, что такое физика частиц и так далее, и так далее. Различные журналы популярные тоже издаются. Есть еще один пример, журнал «Симметрия» издается двумя ведущими лабораториями в США, в Чикаго и Стэнфорде. Интересно заметить, что эти две лаборатории в обычной жизни очень конкурируют и соперничают. Но вот на фоне издания журнала они объединились и издают очень интересный, хороший журнал. Я хочу сделать некое замечание такое. Все это распространение информации вот такое одностороннее, это сложное дело. И этот график показывает, что вот это число хостов, интернет постов от времени экспоненциально растет, и сейчас какой-то миллиард достиг. То есть, если вы сделаете еще один канал в YouTube и так далее, будет какие-то лекции, импакт, влияние этого будет минимальный. Ну, за исключением, разве что, если вы будете объяснять, почему надо целоваться или что такое формула любви, и так далее, и так далее. За исключением таких случаев, наверное, трудно возбудить интерес массовый. То есть, нужны другие способы. Какие способы? Я пытаюсь вот вспомнить на этом слайде, Например, что меня и моих коллег подвигнуло заниматься физикой. Понятно, что были и журналы, и книги, и так далее. Но также было и школьные олимпиады, что значит активное участие, соревнования, соперничество, физмат-классы, интернаты, опять-таки дух соревнования, разные кружки технического моделирования. То есть, что я хочу сказать, что живое общение, активное участие, дух соревнований очень важен вот от а, участников с тем, для того, чтобы возбудить интерес а, к науке. И один из этих примеров показан здесь. Опять-таки ЦЕРН, большой адронный коллайдер, но здесь ЦЕРН устраивает конкурсы для школ, когда школьные команды а, предлагают эксперимент, реальный эксперимент на ускорителе в ЦЕРН. Вот когда эта программа была открыта в 2014 году, сразу около 300 заявок было подано. Всего два победителя было, две команды. Вот одна из них из Греции показано. Опять-таки, дух соревнования, реальная возможность сделать что-то для науки, это все возбуждает интерес очень сильно. И опять-таки, различные фестивали, научные шоу, дни открытых дверей, вот здесь фотография нескольких примеров с нашим участием в том числе. Когда у школьников, студентов есть реальная возможность что-то там ткнуть, кнопку, что-нибудь сделать, сломать и так далее, все это очень-очень важно. И хотел бы за, закончить вот в основном примеры популяризации следующим. Обучение учителей, обучение тех, кто учит. То есть обучение учителей школ очень важно. Это одна из наших программ, АПИО, то есть учителя старших школ физмат-классов в ЗНОМ каждый год приезжают к нам на летнюю школу, и они не только лекции слушают по состоянию науки, но в том числе мы после обеда для них устраиваем воркшоп. То есть в лаборатории они реально пытаются что-то сделать руками, например, из подручных, подручных средств, как сделать камеру Вильсона, детектор элементарных частиц, или как сделать модель ускорителя из там, салатницы, там, и нескольких там, фольк и так далее. Вот, вот это реальное вовлечение, когда можно что-то сделать руками, очень-очень полезно. Ну и... Просто пару слайдов еще о собственном личном вкладе. Популяризация <coughs> науки в России именно. В частности, наш институт участвовал в фестивале о науке в Москве в 2010 году. Лекция в рамках научного кафе, опять-таки, в 2010 году организована посольством. Участие в выставке и Я и Дубна. Лекция для учителей фонда династии. Лекция 1 сентября 2015 года «Тысячи первокурсников в Новосибирске». И так далее. Ну и запланирован на этот год, в принципе, кроме вот участия в Казанском фестивале, также участие в фестивале Еврокофест в Новосибирске, популярные лекции, и лекция на фестивале в Москве в октябре. И вот там-то я как раз и буду иметь возможность рассказать побольше об этом, как изобретать инструменты науки будущего, которые основаны как на ускорителях, так на лазерах, так и на плазме. И в этом случае мы хотим строить не только огромные коллайдеры, там 30 километров и 100 километров, но и, например, новые ускорители, которые будут очень компактные. Например, тот же коллайдер вместо 100 метрового или до 10 километрового, как его уместить в размер комнаты. Вот все такое будет популярно рассказано. Ну и на этом я остановлюсь. С, значит, summary, значит, Распространение информации, несколько примеров. Пресса, фильмы, книги. Приложения смартфонов, комиксы, масс-культура, все очень важно. Но очень важно элементы с активным вовлечением. Конкурсы участия в экспериментах, мастер-классы для школьников, а также для учителей. Вот это то, чем мы занимаемся, и в общем-то многие из вас тоже занимаются.